Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Как вы думаете, какой главной чертой обладает профессиональный трейдер? Вы, наверное, скажете, он умеет читать рынок или он умеет держать удар? Да, это так, но это не главное. Главное качество, он всегда знает, что рынок главный. Поэтому, когда рынок показывает силу, профи не спорит, а использует это. Смотрите это видео, потому что сегодня я покажу, как определять силу в движении цены и научу это использовать.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 О том, как увидеть приближение бокового движения, смотрите мой вебинар «Слабость на подходе к уровню». Ссылка на него сейчас появится вверху. Когда цена резко подходит к уровню, а максимуму и минимуму формируют параболу, мы ждем, что цена пробьет уровень. Посмотрим на график, как это выглядит. Смотрите, когда цена подходит к уровню силой, движение идет по параболе и диапазон свечей, расстояние между максимумом и минимумом увеличивается. То при таком движении ждем, что цена пробьет уровень. Как это можно использовать в своей торговле? Ответ простой. Если цена подходит к уровню с силой и мы ожидаем пробой, то логично пробитый уровень защитить, перенеся стоп. Если же цена подходит к уровню со слабостью, то мы не рассчитываем на пробой и ждем теста, поэтому на уровень выставляем заявку, чтобы закрыть часть или всю позицию. А сейчас при помощи теста проверим, как вы поняли материал.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 Отлично, тогда начинаем. Задача – сказать, где на графике цена показала силу. Кстати, проявление силы может быть на графике несколько. Если все понятно, тогда начинаем. <звы> Увидели усиление движения? Молодцы! Поставьте себе за этот пример один балл. Но в этом примере есть еще одно усиление. Нашли его? Обратите внимание, что цена пробила уровень и пошла значительно ниже. Кто нашел пример, поставьте себе один балл. Второй пример. Задача та же – определить место на графике, где цена показала силу. Приготовились, начали! Кто увидел подход цены к уровню с силой, очень хорошо. Обратите внимание, что цена пробила с силой уровень, который долго ее сдерживал. Третий пример. Приготовились. Начали. Определили? Отлично. Обратите внимание, что в данном примере сильное движение начинает проявлять слабость и цена уходит в боковое движение. Четвертый пример. Готовы? Тогда начали. Нашли? Хорошо. На что здесь стоит обратить внимание? Перед тем, как цена усилила движение вниз, было ложное движение против тренда. Пятый пример. Готовы? Тогда начали. Определили? Хорошо. Увидели что-то знакомое? Смотрите, здесь так же, как и в примере 4, перед сильным движением было ложное движение вниз. Подумайте, где бы в такой ситуации можно было войти в сделку? А своими идеями поделитесь в комментариях. Шестой пример. Приготовились, начали! Нашли? Хорошо. Добавьте в свою копилку еще один балл и двигаемся дальше. Седьмой пример. Приготовились. Начали. Определили? Отлично. Посмотрите, цена перед тем, как с силой пробить уровень, сформировала подобие треугольника. Затем прижалась к уровню и пробой уже был тоже с силой. Восьмой пример. Готовы? Начали! Определили? Отлично! Как думаете, что в данном случае говорило о том, что возникнет сильное движение? Если нет идей, посмотрите еще раз разбор примера 7 и поделитесь своими мыслями в комментариях. Девятый пример. Мы в шаге от финиша. Помните, проявление силы на графике может быть несколько. Приготовились? Начали! Как думаете, что в данном случае предсказывало сильное движение вниз? Кто скажет... Пробой нижней границы консолидации и тенденция вниз прав. Действительно, когда цена долго не может преодолеть уровень, а потом с силой к нему подходит, то скорее всего будем ждать сильного продолжения движения. Но данный пример этим не ограничивается. Кто определил второй участок силы? Отлично. Как вы думаете, что в данном случае подсказывало сильное продолжение движения? Кто увидел ложный пробой? Прав. По прошлым примерам мы увидели, что цена часто перед сильным импульсом делает ложное движение в обратном направлении. Последний пример. Готовы? Начали. Определили? Отлично. Добавьте себе еще один балл.